Добрый день! Сегодня поговорим об объекте незавершенного строительства. Я подготовил материал, в котором обозначил 4 признака и 2 ограничения, которые имеют объекты незавершенного строительства. Рассмотрим их в данном видео. а Также рассмотрим вопрос, при какой степени готовности объекта, строящегося, его можно признать объектом незавершенного строительства. Очень часто возникает такой вопрос, на какой стадии можно завершить строительство для того, чтобы признать объект незавершенным и признать на него права собственности. Итак, начнем в пункте 10 статьи 1 градостроительного кодекса дано определение объекта капитального строительства. Из него мы можем узнать следующее. Объект капитального строительства это здание строения сооружения, объекты строительства которых не завершено. Далее объекты незавершенного строительства за исключением капитальных строений, строений сооружений и неотделимых улучшений земельного участка, замещения, покрытия и другие. Иными словами, из данного определения статьи 1 градостроительного кодекса мы видим, что объекты незавершенного строительства относятся к объектам капитального строительства. Таким образом, первый признак объекта некапитального строительства состоит в том, что незавершенный объект считается объектом капитального строительства. Из этого можно сделать следующий вывод: если где-либо в документации либо в нормативно-правовых актах вы встречаете упоминание объекта капитального строительства, то соответственно из этого можно сделать вывод, что в данном документе, который вы изучаете, соответственно, в том числе идет речь и об объектах капитального строительства, поскольку они являются так называемыми оксами объектами капитального строительства. Второй признак. Незавершенный объект является объектом недвижимого имущества. Обратимся к первоисточнику и выясним основания правовые. Согласно части 1 статьи 130 Гражданского кодекса, к недвижимым вещам, недвижимое имущество, недвижимость относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с Землей, то есть объекты, перемещения которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здание сооружения объекта незавершенного строительства. К недвижимому имуществу также относятся пароходы. Самолеты, но нам это не сильно интересно, поскольку мы рассматриваем только объекты незавершенного строительства. И именно данные объекты перечислены в числе имущества, которое относится к недвижимым вещам, то есть к недвижимости. Отнесение объектов незавершенного строительства к недвижимому имуществу позволяет нам сделать два вывода. Первый вывод состоит в том, что объекты незавершенного строительства подлежат обязательному кадастровому учету и регистрации в Росреестре. Кадастровый учет позволяет определить незавершенный объект в качестве индивидуально определенной вещи. То есть кадастровый инженер составляет технический план, делает его описание и на основании данного документа происходит государственный учет объекта недвижимости, в частности объекта незавершенного строительства. И регистрация прав на объект незавершенного строительства также осуществляется в Росреестре, то есть на, после того, как проведены кадастровые работы, на объект незавершенного строительства можно зарегистрировать права, которые регистрируются в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. И второй вывод, который мы делаем из факта того, что объект незавершенного строительства относится к недвижимости, состоит в следующем. Недостроенный объект, который по конструктивным особенностям не является недвижимостью, не может быть незавершенным объектом. Данную особенность можно объяснить на примере. Если строится сарай, который изначально не может быть отнесен к объектам недвижимого имущества, и его стройка не закончена, каким бы красивым он ни был, его нельзя признать объектом незавершенного строительства, поскольку он по своим конструктивным особенностям не относится к объекту недвижимости. Таким образом, если вы строите какой-либо объект в надежде, что вы его не достроите, допустим, и законсервируете, и признаете его объектом завершенного строительства, если, по сути, данный объект по конструкции не может признаваться недвижимостью, то шансов признать данный объект незавершенным строительством практически нет. Поэтому не стоит питать подобные иллюзии. Третий признак звучит следующим образом. Незавершенный объект дает право на однократное заключение договора аренды участка без торгов. Обратимся к первоисточнику. В пункте 2 статьи 39.6 Земельного кодекса перечислены случаи, когда договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов. Иными словами, данный пункт содержит перечень тех правовых оснований, когда земельный участок государственный либо муниципальный можно получить в аренду без участия в аукционе, то есть без торгов. В подпункте 10, указанного пункта, речь идет о земельных участках, на которых расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства, в случаях предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи. Из содержания под пункта 10 следует, что договор аренды муниципального либо государственного имущества заключается без торгов в отношении земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства. Данный договор заключается однократно, то есть заключить такой договор можно только один раз для завершения строительства объекта, на котором находятся объекты завершенного строительства. Получателем земельного участка в аренду под объектом незавершенного строительства без торгов может являться только собственник объекта незавершенного строительства. Дополнительные условия перечислены в пункте 5 настоящей статьи. Эти дополнительные случаи, которые перечислены в пункте 5, мы здесь рассматривать не будем, поскольку в основном материале вы можете найти ссылку «Условия и критерии, дающие право на получение участка в аренду без торгов». Можете посмотреть данный материал по ссылке. А мы переходим к четвертому признаку. Четвертый признак звучит так – «Степень готовности объекта незавершенного строительства». Здесь нужно отметить в первую очередь, что объект незавершенного строительства – это единственный вид недвижимого имущества, который в кадастре, в Едином государственном реестре недвижимости, в отношении которого указывается такой параметр, как степень готовности объекта незавершенного строительства. В пункте 40 требований утвержденных приказом Министерства экономического развития номер 953 указано, что степень готовности объекта незавершенного строительства определяется кадастровым инженером по одному из следующих правил. Установлены две формулы, по которым кадастровый инженер определяет степень готовности объекта. Степень готовности определяется в процентах. Если посмотреть первую формулу, в которой идет соотношение объема выполненных работ и стоимости строительства, то можно понять из элементарных правил алгебры, что чем выше объем выполненных работ и меньше стоимость строительства, тем больше процент готовности объекта незавершенного строительства, согласно данной формуле. Исходя из данного положения пункта 43 и вот этих формул, можно сделать ошибочный вывод о том, что существует пороговое значение степени готовности объекта незавершенного строительства при достижении которого и выполнение работ именно на этот пороговый уровень в процентном отношении степени готовности объекта может считаться тем критерием, при котором объект незавершенного строительства признают незавершенным. Иными словами, можно сделать ошибочный вывод о том, что определенный процент степени готовности объекта незавершенного строительства дает возможность признать такой объект именно объектом незавершенки, но данный вывод является ошибочным и сейчас я объясню, на чем основано мое убеждение в 2015 году Пленум Верховного Суда принял постановление номер 25, в котором дал разъяснение по данному вопросу. В частности, в пункте 38 в последнем его абзаце существует такое правило. При разрешении вопроса о признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью, сколько объектом незавершенного строительства, необходимо установить, что на нем, по крайней мере, полностью завершены работы по сооружению фундамента или аналогичные им работы. Из данного определения можно сделать вывод, что для признания объекта незавершенным нет необходимой устанавливать и определять какой-то пороговый размер степени готовности объекта необходимо установить что на земельном участке полностью завершены работы по сооружению фундамента либо аналогичные им работы таким образом из данного определения следует что критерием признания объекта незавершенным является полное завершение работы по сооружению фундамента но не стоит забывать, что речь идет именно о правоверно строящемся объекте. То есть если вы начали строить объект без разрешительных документов, в том числе без подачи уведомления о начале строительства, если вы строите объекты, Джесе, либо садовый дом, то, соответственно, даже если вы полностью возвели фундамент, самовольную постройку признать объектами незавершенного строительства не получится. Еще раз повторю, данные условия, данные критерии, при которых объекты завершенного строительства можно признать таковым. Это первое условие – полное завершение работ по сооружению фундамента и второе условие – правоверно, возведения объекта незавершенного строительства. Никакая степень готовности объекта, выраженная в процентах, не является критерием, по которому строящийся объект можно признать объектом незавершенного строительства. На этом с признаками мы закончили. Если было полезно, ставьте лайки, делитесь данным роликом. В следующем видео поговорим об ограничениях, которые имеют объекты незавершенного строительства. Увидимся в следующем видео.